Сейчас я открою вам свой секрет, как я зарабатываю по 79 долларов каждый день на автомате, просто раздавая книги бесплатно. Этот метод очень простой, и теперь зарабатывать такие деньги в интернете становится не просто, а очень просто. Ответьте мне на один вопрос. Трудно ли дать кому-то именно то, что он очень хочет, при этом абсолютно бесплатно? Как вы думаете, вы смогли бы это сделать? Я думаю, что да. И на самом деле это единственное, что вам нужно будет сделать. Привет, я Ксения Шокина. И да, я сама лично знаю, как тяжело бывает найти простой, но при этом очень прибыльный метод заработка в интернете. Когда я только начинала свой путь в интернет-маркетинге, при этом еще работая в офисе, я тоже скупала нерабочие курсы, ничего не понимала, что мне вообще надо делать. Отдавала свои деньги лохотронщикам, набивала шишки и сидела целыми ночами, пытаясь во всем этом разобраться. Мне понадобилось два года, чтобы самой создать идеальный способ, при этом кристально честный, для того, чтобы мне можно было жить в любой стране, где я захочу, и зарабатывать сотни тысяч, а где-то и миллионы рублей в месяц, при этом лично ничего не продавая. Вот, так что можете здесь увидеть мои фотки до и фотки после. Смотрите, как теперь вы тоже сможете легко и просто зарабатывать по 79 долларов каждый день на автомате. А, ведь почему вы сейчас не зарабатываете совсем ничего? Давайте разберемся. Во-первых, вы новичок в интернет-бизнесе. Во-вторых, вы можете не понимать, что и как вам нужно делать. Но самое главное вам попадаются нерабочие способы заработка, с помощью которых просто нереально что-то заработать. Именно поэтому я и хочу вам дать этот метод, который решает разом все эти проблемы на корню. Но я решила разместить его в интернете всего лишь на очень короткое время. Поэтому не пропустите сейчас такую возможность и узнайте все подробности первыми. Ведь смотрите, те способы, которые вы используете сегодня, не позволяют вам... Зарабатывать из дома и получать за это больше 2000 долларов в месяц. Съездить отдохнуть уже через несколько недель. И покупать себе те вещи, которые вам действительно нравятся. Поэтому вот он, мой секретный метод, который я назвала крючок. Почему крючок? Да потому что он цепляет покупателей и сам доводит их до вашей кассы. А вам остается только получать свои деньги. Каждый день, многие годы, раз за разом. Как работает этот метод? Первое – это подарок. То есть вы просто раздаете эти крючки в подарок. Да? То есть эти крючки – это наши бесплатные книги, которые мы раздаем абсолютно бесплатно. Второе – это база. То есть клиенты попадают к вам в базу на автопилоте и остаются с вами навсегда для того, чтобы вы могли зарабатывать каждый день раз за разом. И третье – это заработок. То есть вы зарабатываете на пассиве каждый день, настроив это все всего один раз. То есть один раз вы настраиваете систему и зарабатываете абсолютно пассивно каждый день. Что вы получите внутри моего метода? Во-первых, мою инструкцию на 45 страниц. Прочитайте, примените и увидите результаты меньше, чем через 24 часа. Во-вторых, мой точный метод крючка, который люди любят и получают результаты. В-третьих, все мои продающие сайты и письма, все то, что продает за меня на автопилоте. И в-четвертых, мои методы рекламы, которые я использовала, включая объявления и все-все-все настройки. Я уже подготовила все то, чтобы вы смогли начать прямо сейчас. Но это еще не все. Каждому обладателю моей методики я обеспечиваю свою личную поддержку. Я лично отвечу на все ваши вопросы, когда бы они ни возникли. Вы готовы? Один час в день. сто процентов подходит для новичков. Очень простой метод. 24 часа до первого результата. Вечный метод, который не умрет никогда. Один раз настройте и повторяйте до бесконечности. Хорошо. Как вы думаете, сколько для вас будет стоить крючок? Учитывая, что я потратила несколько лет на его создание. Скупала пачками, и изучала тонны курсов и тренингов. Тестировала его и доводила до ума. И теперь он готов приносить по 79 долларов своему хозяину на полном автопилоте каждый день без выходных и праздников. И плюс не забывайте о моей личной поддержке. Сколько он может стоить? 100 долларов? Может быть 79 долларов? 50 долларов? Или 30 долларов? Или 15 долларов? Нет, всего лишь 8 долларов. Представьте себе картину. Каждое утро вы просыпаетесь во сколько захотите, делаете себе кофе и работаете из дома в интернете ровно один час. Проверяете свою карту и видите там очередные 79 долларов. После этого вы занимаетесь собой, детьми, семейными делами, идете в ресторан, на шопинг, в кино, планируете отпуск, может быть, выбираете новую машину, да, что угодно. Только подумайте, как может измениться ваша жизнь, жизнь ваших близких, если вы перестанете жить в кредит и перестанете считать копейки. Так что нажимайте на кнопку перед вами и начинайте свою новую счастливую жизнь всего лишь за 8 долларов. Только посмотрите на это. Сейчас вы видите только часть моих заработков и даже не на своих собственных продуктах, а на абсолютно чужих, где я являюсь партнером. И я вас научу тоже так действовать, чтобы зарабатывать такие же деньги. Да? То есть вы можете видеть 7 шестьсот пятьдесят пять тысяч с лишним рублей, 3 тысячи с половиной, семь восемьсот, семь восемьсот, три четыреста. То есть, вот такие вот деньги вы можете зарабатывать каждый день без особых проблем. Или посмотрите еще на это. Вот тоже мой заработок в системе Just Click с товаров с высокими чеками. А, партнерская программа Алексея Винограда 1 141 260 заработана. Еще одна партнерская программа 24 700, еще одна 16 650, еще одна 30 530. Да? Это вот такие вот суммы с каждой партнерской программы были мной заработаны только в системе JustClick. И еще, посмотрите, я сделала всего одну рассылку, вот конкретно в этой партнерской программе, и мой подписчик заказал продукт стоимостью 100 тысяч рублей, вот здесь вы можете видеть, да, заказ 100 тысяч рублей, благодаря чему я лично заработала 30% партнерских комиссионных или 30 тысяч рублей, вот здесь вот, да, то есть, и они мне уже были выплачены, это с одного подписчика из моей базы. Вот И что пишут люди мне на почту? Смотрите, отзыв на мой способ. «Ксения, привет! Вот, как и обещала, пишу тебе отзыв на твой способ заработка. Смотри, результаты такие. После изучения инструкции я с этим всем переспала и начала действовать на следующий день. Полдня где-то ушло на настройку всего, сейчас занимает около одного часа в день». Первые деньги смогла получить уже на второй день, что для меня было просто шоком. Я и до сих пор в шоке нахожусь, продажи идут на полном автомате, каждый день по 2-3 стабильно, и это еще недели не прошло. Так что спасибо, и удачи всем остальным, Ольга Прокофьева. Так, это мне пришло на почту, и что пишут мне в соцсетях, ВКонтакте, например. Ксения, привет! Слушай, твой метод просто улет. Уже набрала первых 100 подписчиков и заработала 3000 с небольшим. Спасибо, что все понятно разжевала, даже для блондинок. Вот, вот такой вот отзыв от Инги. А вообще хотите посмотреть мой метод в действии? Да? Тогда у меня есть для вас одно предложение. Попробуйте его бесплатно, благодаря моей 30-дневной тройной гарантии. Моя 100% тройная гарантия. Если в течение 30 дней вы решите, что это не для вас, если вы ничего не сможете заработать, если вам не понравится моя книга внутри, по любой из этих причин напишите мне лично письмо о возврате, и я отдам вам ваши деньги обратно, без всяких вопросов. Так что вы ничем не рискуете, получив сейчас мою личную стопроцентную 30-дневную тройную гарантию возврата. Смотрите, я показала вам, в чем суть моего метода. Я показала вам, какие результаты он приносит. Я показала отзывы людей, которые уже успешно работают по нему. Я снизила цену для вас до уровня плинтуса, потому что ниже это уже бесплатно, а я не хочу платить конкуренцию и работать с халявщиками. Я гарантирую вам свою личную поддержку без всяких условий, так что нечего думать, просто нажимайте на кнопку перед вами и делайте заказ. Как я уже говорила, так как я представляю этот метод впервые и не хочу конкуренции, я решила отдать только 100 копий и потом уберу его в архив. Поэтому... Если он вам понравился, и вы хотели бы получить первые результаты уже через 24 часа, а потом выйти на пассивный доход в 79 долларов каждый день, то чтобы попасть в эту сотню счастливых обладателей моего метода, нажмите на кнопку перед вами и сделайте заказ прямо сейчас. И мы встретимся с вами по ту сторону уже в моей команде. Пока. Подождите и уходите с пустыми руками.